Всем привет! Кайт на джиггернаута в игре Альпиона 9. Всего есть три вида джиггернаутов. Серебряный, золотой и хрустальный. Хрустальный стоит 20-25 миллионов. Золотой около 7, серебряный около 4-5. Отличаются они... Защитой. Количеством здоровья и переносимого веса. И количеством урона от способности Переходим к следующей части. Способность. Так, на мне сейчас хрустальный джекернаут. Юшка бьет перед собой уроном в количестве 79. Враги под ударом получают один заряд. Элементарный. Также у них снижается броня до двух раз на 11. Демонстрирую. Врагов, конечно же, нет. Вторая способ. Совершайте рывок на 15 метров. И, оглушаю, и замедляет всех. Короче, рывок вперед делает и замедляет на 15% на 3 секунды примерно урон. 131. Третий способ. Вызывает карусель. Вокруг вас будут летать камни. замедляет врагов и наносите урон карусель карусель так баф галоп вы начинаете стремительно бежать и увеличив свою скорость передвижения на 120 процентов после снятия бега 4 секунды безмолвия. Длится 10 секунд. Если вас ударят, с вас бег снимется. Также вы можете его прервать раньше, но у вас наложится баф. 4 секунды не даст вам ничего делать и когда вас ударит моб или игрок то тоже наложится баф на 4 секунды где так кому а же покупать джекернаут во-первых не новичкам. А крупным гильдиям, которые воюют в МАЗ-ПЛУП. Спасибо за просмотр.